Всем привет, друзья! Это видео будет называться ⁇ Как правильно перескопить ⁇ И было бы странно, если бы я снимал его сидя, поэтому я снимаю его в движении. Во-первых, на мой взгляд, одно из правил правильного перископа, конечно, если вы не Катя Клеп или если вы не там Жанна Фри, О, нельзя так шутить, если вы не человек, который очень популярен, супер медиен, то вам перескопить нужно по-другому. То есть вам нужно перескопить по тому принципу, что давать полезный контент я уже честно говоря могу себе позволить э, заниматься в перископе ерундой иногда но я стараюсь давать полезный контент и я заметил что это лучше заходит так вот совет первый давайте полезный контент что такое полезный контент пять способов круто покрасить ногти отличный контент для женской аудитории шесть способов познакомиться с парнем пять способов там э, зацепить девочку как я заработал 100 долларов за 15 минут люди любят цифры любят, любят люди любят когда вот какая то такая информация то есть вас могут заходить смотреть на данный момент, я снимаю это видео в феврале 2016 года, в перископе очень хорошо и легко заходить в топ, если у вас какое-то классное название. То есть сейчас не очень много нужно, чтобы вас смотрели, чтобы зайти в топ. То есть буквально вот у меня бывало, что там 100 человек на трансляции, и все, и ты уже взлетаешь. Согласитесь, если сравнить это с квичом, где сейчас нужно 1000 человек, чтобы ты там реально где-то взлетал, то это очень здорово. Более того, как мне кажется, в перископе очень здорово заходит, когда ты делаешь много моушена, делаешь много движений и просишь людей ну, ставить лайки, как на это реагировать. Например, еще одна фишка, которую я пригадал вам, это какой-то интерактив. То есть, ну, например, вот это стандартное. Поставьте плюсик, если uh, у вас большая писька И все, они там лайкают, они ставят плюсики. Или я делаю еще вот такую штуку, говорю, ребят, загадывайте желание и нажимайте на пятачок, оно обязательно сбоится. Все, люди уже ждут, они ждут свинью бэтмена Бэтмана. Давайте какие-то свои фишки, давайте какую-то подачу, какой то интерактив, какое-то шоу. Я посмотрел по себе, перископ это немножко другой формат. Когда ты смотришь живой эфир, ты хочешь быть как бы вот в движении, в каком-то моушене, да, вот как-то нажимать пальцем на этот экран. То есть вот какая-то, чтобы была фишка. И писать тяжелые длинные вопросы не хочется. Хочется плюсики ставить, там лайкать, да, там какие-то шутки шутить. Реагируйте на это, общайтесь с аудиторией правильно. Мне кажется, перископ очень вас прокачивает. И третий момент. Пока вы начинающий блогер, не забывайте, что телефон ваш, ну вот iPhone, например, точно, очень легко может ваш перископ, собственно сохранять и вы этот эфир заливайте на YouTube, хотя бы сами себя пиарьте, оставляйте ссылочки на свой перископ. У меня это работает в продвижении перископа, у меня люди заходят еще и потому, что я уже как бы свой перископ ну, таким образом продвигаю, меня перезаливают. Но меня перезаливают, я сам себя не перезаливаю. Но увы, для старта можете перезаливать себя сами. Вот такие три совета по перископу. У многих скепсис по поводу перископа. Отбросьте этот скепсис, уже и в Фейсбуке появилась похожая штука. Поверьте, эта штука будет работать, это интересно, это интересно. Потому что одно дело, допустим, когда ты в каком-то событии, и ты просто снял это. А другое дело, онлайн, прямой эфир, это же, ну это бомба. Я очень... Положительно отношусь к Перископу. Понятно, что еще спорно про монетизацию. Кстати, вот вам ссылка на видео про монетизацию Перископа. Вот тут она появится. Нажимайте скорее. Если не нажали, то прикольно. Вы все еще со мной. Но надеюсь, что Перископ будет классным сервисом. И нужно стартовать. Нужно, нужно начинать работать на, в Перископе уже сейчас, чтобы быть первым. Не всегда нужно быть первым. Важно быть лучшим, скажете вы. А я скажу, что первые тоже побеждают. Всем удачи! Спасибо, что смотрели. Пока-пока! Перископик тоже так может делать. Учтите, это прикольно заходит и людям нравится.